Всем привет, друзья! В этом видео я вас познакомлю с сообществом, которое меняет жизни простых людей. И сообщество называется Total Life Changes. В переводе с английского это полные жизненные перемены. Именно поэтому я вас прошу, не выключайте это видео, посмотрите его до конца, а затем примите решение, подходит это вам или нет. Итак, коротко о себе. Меня зовут Александр, мне 47 лет, я живу в Украине. И в прошлом я был профессиональный спортсмен, затем я занимался предпринимательской деятельностью, и уже около 10 лет я занимаюсь и сотрудничаю в области MLM, сотрудничаю с компанией Total Life Changes. Ну а если вас интересуют и большие деньги, я вас поздравляю, они здесь тоже есть в нашей компании, и сейчас на ваших экранах вы видите рейтинг журнала Business for Home, самых успешных предпринимателей в индустрии MLM, и из нашей компании Total Life Changes здесь Большое количество людей, которые за 3, 5, 6, 8 лет зарабатывают и 10 тысяч долларов в месяц, и 20, и 30, и 40, и 50, и 100, и полмиллиона долларов. И есть даже люди, которые зарабатывают 1 миллион долларов в месяц. Поэтому здесь нет потолка, здесь можно заработать столько, сколько пожелает ваша душа. И кто основал эту компанию? Сейчас вы видите на экранах Джека Феллона, основателя компании который создал компанию в 2003 году, и его лучшего друга Джона Ликари, человек, который душой и сердцем, и сердцем сейчас служит э, компании TLC, он является операционным директором. Это люди с большим сердцем, и ихняя цель – изменить жизнь людей в лучшую сторону. И нам посчастливилось, нам выпала честь завести эту большую американскую компанию – на наши рынки Европы, стран СНГ, Африки, Азии. И компания, представьте, работала более 20 лет в Америке она набралась опыта, работала в Америке, в Латинской, в Южной Америке и только сейчас заходит на наш рынок. И это очень выгодно, и мне вам рассказывать, почему выгодно быть в самом начале. И вы знаете, цель компании не просто продавать какие-то классные продукты или помогать людям зарабатывать деньги, Здесь есть что-то намного большее. И в основе всей концепции, в основе всей компании лежат ценности, ключевые ценности. Мы всегда жаждем большего. Страсть – это наше топливо. Развлекает, мы выполняем больше работы. Мы любим друг друга и точка. Благодарность – наш образ мышления. Наш стандарт давать больше, чем ожидается. Мы не ищем легких путей. Мы делаем то, что правильно. Компания TLC производит около 50 наименований разной продукции для здоровья. Это детокс, снижение веса, эфирные масла, полезный кофе, продукты с, кан с канабидиолом и другие продукты для здоровья, молодости и красоты. И я вас познакомлю с некоторыми продуктами, а с другими продуктами вы можете ознакомиться э, дополнительно. Э, после этого видео вам человек даст информацию, либо я дам информацию, где подробно наши доктора-ученые рассказывают о каждой продуктах подробно. Все в TLC начинается вот с такого чая и асути. Ориджинал, всемирно известный, полностью натуральный очищающий напиток. Популярные преимущества этой формулы детоксикации включают в себя потерю и поддержку веса, заряд энергии, ясность ума, улучшение состояния кожи и нежное очищение кишечника и внутренних органов. Очищает верхний и нижний кишечник, улучшает кровообращение и помогает уменьшить воспаление, способствует регулярности здоровому пищеварительному тракту. И человек просто добавляет в свой рацион этот продукт, не меняя свой образ жизни рацион питания, э, начинает чувствовать улучшение своего состояния здоровья. То, что человек любит кушать, пожалуйста, кушай. То, что человек любит пить, он пьет, не нужно голодать, диет, физических, изнурительных упражнений и так далее. Просто добавляете в рацион продукт, и мягко идет очистка. И многие люди, вы видите сейчас результаты людей, которые просто начали употреблять этот продукт, у них начался уменьшаться вес, объемы, они лучше себя чувствуют. И таких результатов очень много по всему миру. Вы можете вбить в Инстаграме, либо в Фейсбуке хэштег вот, «Ясути» и посмотреть, сколько результатов людей по всему миру. А это вы видите результаты наших клиентов и партнеров, которые нам очень благодарны. Следующий из продуктов – это кофе «Дельгада». Его основа грипрейши. Рейши». И человек, который употребляет это кофе, люди, которые пьют кофе, они очень довольны. Они говорят, мы не хотим пить уже стандартный наш растворимый э, заварной кофе, попробуя кофе Дель Он очищает кровь, дает энергию на целый день, и он просто вкусный и классный. Следующий продукт – это витамино минеральный комплекс Энерге, который дает энергию, питает наш организм, он сжигает жиры. И здесь есть 5 запатентованных формул для здоровья. Одна капсулка в день, и вы чувствуете себя великолепно. Я, когда еду часто в дороге, особенно ночью, либо вечером, я выпиваю эту таблеточку и чувствую себя великолепно. И в отличие от других энергетиков, он не повышает давление, он не увеличивает сердцебиение. И еще один продукт. Покажу вам. Это жидкий поливитамин NutroBust, который не имеет аналогов в мире. Вот в этом продукте 148 полезных ингредиентов, витамины, минералы, аминокислоты, фитонутриенты, травы и другие продукты. И достаточно всего лишь одной столовой ложки продукта в день. И ваш организм питается полезными веществами. В мире сейчас очень мало полезной пищи. И нашему организму нужно брать откуда-то витамины. И вот спасение для вас – это жидкий поливитамин нутробуст. Его можно и детям, и взрослым, и беременным, и кормящим всем-всем-всем. Эти продукты дают вот такие результаты. Посмотрите еще раз. Результаты людей по всему миру. Люди просто очень довольны от того, что они пользуются классными продуктами, получают результаты по здоровью, и они хотят покупать еще и еще эти классные продукты. А теперь давайте поговорим о выгоде, как можно выгоднее покупать продукцию, как на этом можно зарабатывать деньги, работая из дома через интернет. Давайте перейдем к маркетинг-плану или к плану вознаграждения. У компании TLC очень уникальный маркетинг-план, и он называется 50-50-50. Сейчас я вам поясню, что это такое. Когда Первый вид дохода, когда вы продаете один из продуктов, любой из продуктов, э, на 40 CV, например, вы всегда будете получать 50% от баллов. Это 20 долларов. Купил человек чай, либо витамины, либо эфирные масла, на 40 баллов купил, 20 долларов вы заработали. Это первый вид дохода от клиентов. Второй вид дохода от привлечения новых людей в бизнес. И человек, который приходит в компанию, он регистрируется, покупает, например, чай, витамины на 40 баллов. Я вас поздравляю, вы 50% зарабатываете 20 долларов. Если человек купит продукт, например, на 80 баллов, вы все равно получите 50%, это 40 долларов. Если человек купит продукт, например, на 160 баллов, вы заработаете 50%, это 80 долларов. Это второй вид дохода от привлечения новых людей в команду. Маркетинг-план у компании, он гибридный, линейный и бинарный. Есть и линейка, и бинар. Есть люди, которые любят только линейный маркетинг-план, а есть люди, которые любят бинарный. Так вот, компания CLC создала гибридный маркетинг-план, который модный сейчас в мире, является самым модным линейно-бинарный маркетинг-план. Итак, по бинару, когда вы строите команду, левую и правую команду, вы видите сейчас на экране, например, левая команда сделала товарооборот 1000 баллов за неделю, а правая команда сделала, например, 800 баллов товарооборот. Выплаты у нас понедельно с пятницы по пятницу, 10% от товарооборота слабой ветки, например, 800 баллов, 10% это 80 долларов вы получите по бинару. Чтобы квалифицироваться на этот вид дохода, вам достаточно быть квалифицированным на 40 баллов, и у вас должен быть подписан один человек на 40 баллов слева и второй на 40 баллов справа. Вы квалифицированы на бинар. И этот вид дохода растет в зависимости от вашей карьерной лестницы от 10 до 25 по бинару с меньшей ветки. Единственное, здесь есть ограничения, чтобы бинар не закрылся, потому что многие люди не любят бинары. Вы не переживайте, в нашей компании есть ограничения. И компания по этому виду доходу, дохода не может выплатить более чем 20 тысяч долларов в неделю. То есть не переживайте, это очень хорошие деньги, в неделю 20 тысяч долларов – в месяц, посчитайте, это 80, около 80 тысяч долларов только по этому виду дохода. А по другим доходам нет ограничений. Четвертый вид дохода это matching bonus или заработок от заработка ваших людей. Здесь нет ограничений и в, в компанию можно приглашать людей без ограничений. Сколько пожелает ва ваша душа? 2, 3, 5, 10, 100 человек, хоть тысячу человек в первую линию. И от тех людей, внимание, которых вы пригласили в бизнес, и они начали начнут зарабатывать по третьему виду дохода, по бинару зарабатывать, например, заработал человек, вы пригласили Андрея в бизнес, и он заработал 1000 долларов по бинару. Я вас поздравляю, 50% вы получите от заработка Андрея. Пригласили вы Наталью, она заработала за неделю 300 долларов, 50% вы заработаете. То есть... В первой линии Matching бонус у нас 50%, а со второй линии от 10% до 50% в зависимости, какой у вас ранг. И чтобы квалифицироваться на этот вид дохода Matching бонус, достаточно быть в ранге директор. Это 1000 баллов э, в одной стороне команды и 1000 баллов ну, в левой и в правой стороне по 1000 баллов. Я вас поздравляю, вы квалифицировались на э, Matching бонус. Пятый вид дохода – это lifestyle бонус В других компаниях этот бонус называется автопрограмма, жилищная программа, квартирная, путешествие и так далее. Компания TLC говорит, достигни ранга национальный директор и получай каждый месяц доход 1500 долларов мы будем тебе платить дополнительно. Это единственный доход, который выплачивается ежемесячно. Все остальные доходы выплачиваются еженедельно, а лайфстайл-бонус каждый месяц. И благодаря этому маркетинг-плану, вот вы видите, сейчас еще раз вам покажу, людей, которые в мировом рейтинге зарабатывают очень и очень большие деньги. В компании Тилси люди, которые 2, 3, 5, 6, там 8 лет, они зарабатывают 5, 10, 20, 30, 50, 100 тысяч долларов, вдумайтесь. И есть люди, которые зарабатывают миллион долларов в месяц. В нашей команде, благодаря этим продуктам, маркетинг плану нашему сообществу, есть люди, которые в нашей команде уже на русскоговорящих рынках в Европе, в России, в Украине, в Казахстане, в Узбекистане люди, которые 200 человек заработали от 500 долларов и больше. В нашей команде есть люди, которые заработали 500 тысяч долларов, две тысячи, три, пять, десять, тысяч долларов, 30 тысяч долларов, 50 тысяч долларов и более. То есть кто как поработает, тот так и будет зарабатывать деньги. Вот такой простой маркетинг-план. Здесь всего лишь пять видов дохода. И я вас поздравляю, здесь нету 10 видов дохода, как в других компаниях. Чем больше у тебя видов дохода, тем тяжелее их достигнуть. Компания платит 50% от клиентов, 50% от привлечения партнеров, с бинара от 10 до 25% и мейчинг-бонус. Первая линия 50%, вторая от 10% до 50%. Итак, давайте перейдем к тому, что нужно, чтобы начать здесь зарабатывать деньги. Друзья, старт в бизнесе стоит всего лишь 80-90 долларов в зависимости от вашего района, то есть до 100 долларов. Вы покупаете 5 вот таких продуктов. Пять заварных, пять пакетиков заварной чай – это комплекс на пять недель. Самого лучшего в мире детокса. Один пакетик на неделю, на вторую, на третью, на четвертую, на пятую. Вы получаете продукт. Первое. Вы получаете продукт, вы ничего не теряете. Вам компания дает интернет-магазин, бизнес-офис с бухгалтерией, с отчетностью, с сертификатами, где вы можете... Управлять этим бизнесом по всему миру, работая из дома через интернет. Людей можно подписывать по всему миру, неважно, где вы находитесь, в какой стране. Вы можете найти человека и в Америке, и в Южной Америке, в Европе, в Африке, и в Азии. И строить бизнес через интернет. Компания начисляет деньги на вашу карту, банковскую карту, виза, либо Mastercard, Либо вам присылает компания карту компании, на которую вы выводите деньги. И Деньги выводятся у нас э, один раз в неделю, то, что вы сегодня заработали, вы на следующей неделе можете уже их э, вывести, получить свои деньги. И это очень круто. Начав бизнес за 80 долларов, у нас огромное количество людей, которые в первый же месяц уже возвращают свои заработанные деньги и приносят домой. Не выносят из дома деньги, а приносят домой и зарабатывают 200-300-500 долларов. Итак, давайте подведем итог. Первое. Это большая американская компания, которая заходит на наши рынки. Э, компания, которая 20 лет в Соединенных Штатах Америки, в Южной и Латинской Америке строила свой бизнес. И нам посчастливилось, мы заходим на наш рынок, мы первые. И не вам рассказывать, что такое быть первым, это очень выгодно, когда не знает никто об этой большой такой компании, да? Второе, это продукт, который дает быстрые видимые результаты, и люди хотят покупать его повторно еще и еще. Даже не строя бизнес, просто клиенты, люди, которые получили классные результаты. Вы видели, какие результаты люди получают. Следующий момент. Очень шикарный и щедрый маркетинг-план, который называется 50-50-50. Ни в одной компании в мира столько э нет бонусов и процентов компания не выплачивает вознаграждение за вашу работу. Следующий момент. Компания уже два года является лучшим местом для работы. В девятнадцатом, двадцатом и первом году компания признана лучшим местом для работы в индустрии MLM. И это очень круто, друзья. И вот э, сейчас покажу вам на экране, что компания является самой популярной в мире компанией на сегодняшний день. И в рейтинге Momentum Rank в журнале Business Work вы видите на экране, что компания по популярности занимает первое место в индустрии. О чем это говорит? Это говорит о том, что э, продукты компании работают, э, люди покупают их повторно, люди хотят покупать эти продукты, люди зарабатывают деньги, люди меняют свои жизни. Э, посещение сайта компании, социальные сети, что весь интернет говорит о компании. И компания Total Change занимает первое место. У нас уже больше года как открытые офисы, главные в компании в Киеве и в Москве, работают офисы, и есть уже продукты сертифицированные, то есть компания уже потихонечку начинает шуметь и заходит на наш рынок. И для вас принимать решение, присоединяться к нашему сообществу или нет. Я хочу вам сказать, добро пожаловать в наше сообщество, сообщество, которое реально меняет жизни людей, и наша миссия – это сделать как можно больше э, людей, счастливых людей, которые зарабатывают 10, 300, 500 тысяч долларов в месяц. Все, друзья, всего хорошего. Всем пока-пока.